потоки сил будут подключаться уже на готовую схему, а когда схема не собрана, да, вы не увидите, как они работают, вы просто не увидите, как они работают. Сейчас мы будем подключать вот эти потоки, которые мы будем изучать, да, мы будем подключать как бы, ну не то чтобы в ядро системы, но близко к ней, очень близко к ядру. То есть прикидывать, а подходит этот поток к ядру вашей системы. Ядро начинает работать на этом потоке, а нет. Соответственно, если ядро не собрано, не собрано все остальное, вы не увидите, нужен вам этот поток на самом деле, не нужен. Сработает стереотип. Здоровье это хорошо, удача это хорошо, и любовь это хорошо, ой и знание это хорошо, как бы все это дело впихнуть в одно ядро. А мы для того с вами схему и делаем, чтобы вот так больше никогда не ошибаться, чтобы на ровном месте конфликт в своем сознании не устраиваться. Потому что потоки находятся на разных ступенях иерархии. Если в вашем сознании вы их ведете на одну ступень и скажете, Мне, для меня что здоровье, что любовь одинаково, да, то вы и получите любовь, и умаленную до такой степени, что она была бы равна и случительно плотским переживаниям. Поэтому вы точно должны это понимать, какого рода любовь вам нужна, какого рода здоровье вам нужны, на каком уровне иерархии в вашей собственной системе. А когда мы говорим о потоке здоровья, мы говорим о потоке здоровья, который будет питать вашу систему на каком-то уровне на определенном здоровье может быть в инструментах но только при одном единственном условии оно у вас есть то есть в инструменты мы вписываем то что у вас есть реально здоровье понятие абстрактное правда ведь самочувствие понятие конкретное потому что имеет отношение к телу а здоровье понятие абстрактное. Когда мы говорим о потоке здоровья, это право брать энергию в Земли в том объеме, в котором тебе нужно, или рода. Потому что мы с вами выяснили на базе, что поток здоровья мы берем из двух источников, от силы крови и от Земли. То есть от своего рода и от Земли. А если наоборот идет, то есть если мне пытаются навязать, мои, моя мама пытается навязать, а у меня идет отторжение. Это же Сила рода и мамины убеждения, это разные вещи. Потому что мама проекция не крови своей, мама проекция эгрегора своего. И за ней стоит эгрегор, ему уже выяснилось, что стоит именно христианский эгрегор, да? не какой-нибудь другой. Поэтому в меньшей степени мама несет в себе силу крови и в большей степени является проектор христианского эгрегора. И то, что она по будхиалу тебя внушает, как увязывать между собой первооснов, что есть любовь, что есть добро, что есть зло. И предлагает их заполнить специфическим образом, это не, родовой, не, не, не родовая сила, это эгрегориальная сила, христианская сила, христианское правило, которое она тебе пытается внедрить. И силу рода, как силу крови, ты должна брать не от мамы, чему не держатся власть на Дионисийском канале. Я ее просто тогда не понимаю. То есть... Власть не понимаешь, конечно. Не понимаешь власть, над самым собой например, власть, понимаешь? На дионисийском канале. Да, это будет. Да. Власть как умение контролировать и нести ответственность за все. Удачи нет, удачи ничего не контролирует, вообще ничего не контролирует, все идет как идет и по отношению к себе и по отношению к окружающим. Человек, который живет на потоке удачи, может всю жизнь питаться бутербродами, ему от этого ничего не будет, в смысле с поздоровьем, да, никак не шарапнет. Но человек, который живет на потоке власти, будя он заведет себе такой режим питания, он очень быстренько загнется. Вопрос, почему? Потому что сама физика не предусмотрена не обращать внимания на все, что ты делаешь, в том числе и потребляешь внутрь. Начиная от пищи, заканчивая информацией. Увы, к сожалению. к сожалению. Вот смотрите, есть, например, Макс Фрай, который мы все читали, правда? Все уже успели прочитать Макса? Молодцы, хвалят. Как вы считаете, Макс он на каком удаче, на каком потоке? Да, уже сказал. Потоки удачи, однозначно. Вы знаете, какая у него психика легкая? У него абсолютно легкая психика. Он не заморачивается вообще ничем. он Если переживает искренне, если плачет искренне, смеется искренне, не смотрит далеко. Поэтому он позволяет вот так вот между всем вот этим вот лавировать. Насколько вы далеки своей психикой от психики Макса? Вот, смотрите, Макс это эталон. Если вы ему соответствуете, все, а поток удачи ваш. Берите его, жуйте с кашей, водите в ядро и никому не отдавайте. Но если вы так не умеете и никогда не будете уметь, вы введете себе поток удачи в ядро, он вас сделает Максом. <свят> <свят> и все. <свят> и все. И да, абсолютно. То есть это психушка. Это психушка, потому что это полная подмена личности. А вместе с личностью вы будете подменять и суть свою. Я есть мне дро. Потому что Макс, он мац, он такой. Вот он такой. Возьмем второй персонаж из этой же самой серии, да, только уже не Фрай, допустим, а того же Лукьянника, которого тоже все читали. Да, Главный герой, тот городецкий, а он на каком-то потоке? Власти, власть. он как раз на потоке власти, он ничему не доверяет, у него на халяву никогда ничего не получается. Если он что-то не проконтролировал, если свой ум не приложил, у него не получается ничего. Как только он пускает на самотек, вс хана. Его делает эгис, и и собственная дочь, и собственная жена его делают все. Пока он, если он этот вопрос не контролирует, на кого вы больше похожи, по сути по своей. А? Явно на Макса Стать Максом Фраль невозможно, не надо родиться. И Антоном Городицким стать невозможно, не надо родиться. Народиться родиться с определенной такой вот психикой. Смотрите на себя, не надо себя ломать. Очень хорошо жить на потоке удачи, но если он вам противопоказан по сути по своей природе, вы ничего не добьетесь на чужом потоке, наоборот, еще и по ушам получите за то, что не на свое. На свое ядро. Смотрите, мы же ядро формировали изнутри я есть, а не от ума, не от ментала. И у каждого свое оно абсолютно. Мы же друг друга ж не списывали. Исходя из своих убеждений, что нужно. Вот впиши правильно потоки. Все твоей жизни ядро запиши самое главное. Все в твоей жизни будет изменяться. Все в твоей жизни будет идти абсолютно правильно, так как тебе надо. Главное помните, что любая цель, которую вы себе ставите, она действительно должна иметь ощутимый результат, который вы впоследствии положите в копилку живого пространства. Если этот результат эфемерный, в живом пространстве непонятно, что будет. Ну, непонятно, что будет абсолютно. Как вы будете пользоваться этим инструментом, почем продавать, на что менять. Да, то есть он, он действительно должен быть реальным. Если это связь, то конкретно, если это деньги, то реальные, а не виртуальные. Да, если это здоровье, то очевидное здоровье. Если это там семья, значит это семья, уже имеющаяся гипотетически предполагаемая. То есть это все то, что действительно можно пощупить руками. Всякая цель должна давать результат. Только тогда ядро отдаст на это силу. Ядро отдаст на это дело энергии. И неважно, что вы введете, какие потоки сил там цели, живое пространство, важно, что у вас будет в ядре. Если в ядре поток пойдет правильно, все остальное образуется само по себе. Из потока любви делаются все остальные потоки при правильном введении в ядро, из потока удачи делаются все остальные потоки при правильном введении в ядро, если оно к ядру подошло. Если оно к ядру не подошло, он начнет ядро ломать под себя. И вот это будет катастрофа. Поэтому прежде мы начинали с ядра, чтобы понять, что туда вводить, а что туда вводить не надо никогда. Что наоборот, надо ввести в мертвое пространство, там и оставить. Угу. Коллеги, еще раз. Давайте я вас сейчас на структуру еще раз увидим, чем мы занимаемся и зачем нам это надо. Любая система, человек ли эгрегор ли государство или да, то есть любая система это всегда как мы с вами с самого начала пятого курса говорили условно замкнутая структура она условно замкнута относительно замкнута то есть она должна быть защищена с одной стороны а с другой стороны не совсем изолирована степень изоляции ее степень ограниченности решается самой структурой кто же это решает как это определить? Когда человек же просто живет в этом мире, обычно он берет матрицу своего будхиального тела, матрицу как шаблон, как эталон, от внешних сил. Знаете, это вот как, например, хочется вам создать сайт, который будет рекламировать вас. У вас есть два варианта написать самому, чтобы было так, как именно, как вы хотите, а можно уже купить готовый шаблон да, и там просто заполнить какие-то по минимуму, а можно написать самому, а можно купить. Вот Люди, живущие в, сегодняшнем, в сегодняшнюю эпоху, конечно, предпочитают покупать, а лучше всего даже не покупать, а так брать. А те, кто должен, кто любит, например, да, мам, папа, государство. Там, Главное, чтобы особо ничего не вкладывать туда, потому что формирование и написание своей системы это работа. Очень трудная работа. Во-первых, нужно знать азы программирования хотя бы. Да? Во-вторых, нужно потратить время на его написание. То есть приложить уже какую-то а, индивидуальную мысль. И самое главное, что не на кого будет потом свалить <сосим> вину за косяки при написании программы. Сам же писал? Сам писал. Вот, поэтому обычно люди берут этот эталон и уже на базе него делают что-то. Позвольте себе привести такую аналогию. Представьте себе, что ваша структура, ваше будхиальное тело это город, а ваше тело физическое это земля, на которой этот город существует. Вот планета. На этой планете формируется отдельно взятый город, такой город-государство. Которое должно быть абсолютно самодостаточным. Вот абсолютно самодостаточно. Оно должно уметь само себя обеспечить, оно должно уметь само себя защитить, оно должно быть интересным для людей, которые будут там жить. Потому что если там будет неинтересно жить, кто там будет жить? -то? Там будет небезопасно, невыгодно там, и так далее. То есть надо устроить такую систему, которая была бы удобна. И в то же самое время вашу Землю, не портила, которая бы позволяла быть земле пролодародной, которая бы позволяла земле терпеть такой город на своей территории, на своем теле и так далее. То есть нужно увязать все эти сложные моменты. Улавливаете? Хорошо. В каждом городе есть правитель, тот, кто устанавливает общую политику. Как жить, чем торговать, какой, какой режим должен быть, а каким богам молиться, когда ворота открывать, когда ворота закрывать. Это ваше ядро. Царь, бог и воинский начальник. Он определяет политику. То, что в ядре вписано, то закон для всех. Вот закон абсолютно для всех. Он говорит, ради чего мы живем, ради обороны или ради экспансии. То есть дионисийский путь или фебовский ради чего живем? Родитель ты или ребенок, ради чего живем? Какая степень демократии есть в твоем государстве или степень авторитарности? Это тоже решает правитель, причем в одно лицо. И этот правитель это тот, кто Решил этот город построить, решил этот город поставить. Он не пришел, но уже готовый сверхправителя и решил новую политику изнести. Он начинает все строить с самого начала. С церквями, с тюрьмами, с площадками для игр, все как в живом, нормальном государстве. Дальше он начинает обрастать, обрастать помощниками, те, кто должны выполнять его волю. Он почему правитель? Потому что у него есть определенный капитал. Этот капитал называется поток силы. Вот досталось ему в наследство, например, 3 рубля. Да, и досталось ему в наследстве да, умение проводить поток любви. Досталось ему в наследство там, хорошее здоровье. Вот это вот поток, и больше у него ничего нет. Ему надо из этого потока сделать это, это, это, это, то есть все остальные потоки. Ну надо, ну а как? На одном потоке здоровья жить, это практически дерево, это дерево мое место в саду. Мы вроде как не деревья, мы вроде как люди, значит надо как-то трансформировать этот единственно возможный данный поток, трансформировать во что-то, во что-то нужное, во все остальное, деньги, там, да, во власть, как минимум. И вот этот правитель начинает формировать себе исполнителей пространство целей, тела системы, те, кто будет реализовывать его волю. Понятно, что в теле системы не может быть никаких правителей которые будут, не может быть никаких других исполнителей, которые будут противоречить правителю. Зачем нужен такой исполнитель? Зачем нужна эта мина замедленного действия, Это крыса, которая будет твой поток распределять явно не на тебя? Это такой вор, да? министер вор. Значит, соответственно, все, кто находятся в этом пространстве, они должны быть верные, они должны быть проверенные и абсолютно согласованы с идеями правителя. То есть если правитель говорит, мы работаем на экспансию, значит цели должны стремиться именно туда же, захватить территорию, подтянуть к себе большее количество людей в ваш город, государство обеспечить лучшую охрану, завести дипломатические связи например, с такими же другими городами, государствами, с которыми можно меняться, воевать, торговать, в общем, вести разумную жизнь. И ясно, что этим занимается не само ядро, для этого есть специально обученные белки. Так? Так. И каждое тело, каждый министр, каждая цель должна обязательно выполнять этому, это условие. Дополнительно, добывать ресурс для вашего города, добывать ресурс для вашей системы. Поэтому деятельность каждой цели, работа каждой цели, деятельность каждого вашего исполняющего, она должна быть понятна, очевидна и абсолютно не противоречива к тому, что вы декларируете. Какую бы глупость вы не декларировали. Мы должны быть абсолютно с вами согласны, иначе зачем нужны такие исполнители? Согласны с вами? Не нужны исполнители, которые противоречат руководству, даже если у руководства без царя в голове. Но здесь царь как раз есть, вот он, царь в голове, ваше ядро, и оно задает темп жизни всем остальным, когда спать, когда есть, когда пить, когда работаем, когда отдыхаем, всей системе задает этот темп. Значит соответственно цели они как войны. Каста воинов, да, представьте себе, что ядро это ваш каста правителей, он вот один единственный, а вот ваши цели это каста воинов, они должны быть исполнительны, дисциплинированы, добиваться результата вне зависимости ничего, и главное выполнять приказ, а не действовать сами по себе. Ты им говорю, говоришь ты цели, поди да будь мне деньги, а оно тебе добывает любовь, потому что считает, что тебе эту ценило. Ну зачем нужна такая цель? Зачем нужен такой исполнитель? Ну, очень хорошо, за любовь спасибо, ну как-то кушает, не начало. Да, вот когда рак и щука, тогда да, начинается всякая ерунда. А дальше начинается живое пространство системы. Это ваш базар, ваш рынок. Там живет купеческое сословие. Там происходит абсолютная движуха друг с другом, они могут друг с другом ссориться, могут друг с другом мириться, они друг с другом меняются, торгуют и, соответственно, через эту функцию, через, через этот рынок контактируют и с другими системами, потому что бесконечно товары одни и те же продавать на рынке нельзя, надо периодически привозить новые, увозить старые, там, да, то есть нужно какое-то движение. Видим это? Видим. Поэтому мы ну, что живое пространство это реальное. При этом элементы живого пространства могут друг другу противоречить, правда? Могут даже конкурировать друг с другом, как на рынке, это нормально. В конечном итоге на рынке будет порядок, рано или поздно оно все уляжется. Понятно, что вот это, эти товары для этого, эти товары для этого, эти товары для этого, и всему есть свое место, мы это видим. Если рынок сам себя не организовывает, значит для этого те дела подключаются с одной стороны, Воины из тела системы, которые быстренько наводят там порядок и говорят, значит, в этом отсеке существуют у нас те, кто торгует мясом, в этом молоком, в этом драуме, в этом наркотиками, в этом оружием, то есть все каждый по своим секторам сидит. А с другой стороны, мертвое пространство системы, которое мы с вами помним, оно у нас двухстороннее. Помните, что оно у нас двустороннее. Наружу это дисциплина внутренняя, то есть это гейсы, которые взяты, они работают как внутренняя дисциплина. Это, можно так сказать, если опять же аналогия с этим городом государством, это полиция, милиция, да, которая наводит порядок внутри. И зеркально внешнее пространство мертвое, мертвого, оно демонстрирует, это как стены вашей системы, которые демонстрируют в окружающую реальность, что вы вообще хотите о себе продемонстрировать. Одним и тем же действием гейсом. Помните, мы говорили с вами об этом? Одним и тем же действием гейсом Мы себя дисциплинируем, а окружающей реальности показываем что-то сообразно их стереотипам. Что-то сообразно их стереотипу. Значит, соответственно, на мертвое пространство будут реагировать, на стену вашего города будут реагировать каким-то определенным образом. Согласно стереотипу. И этот стереотип помогает вам избежать ненужных контактов. Просто не нужно контактов. В вашу систему не будет ломиться тот, кто не нужен вам, а будет ломиться только тот, кто нужен. Вот так вот существует система. Опять же, если внутри системы, в ядре написано, что система должна совершать экспансию, постоянную демонстрацию, постоянное распространение себя, то соответственно и цели должны быть соответствующие, не сохранение, а экспансия. Пространство живое, то есть ваше купечество должно быть заточено исключительно торговать вовне, то есть на экспорт, а не на импорт. То есть они должны что-то такое производить, что будут покупать вот там, вот за границей, за пределами вашей системы. Я понятно объясняю? Значит, соответственно, если напротив, ваша Система говорит на сохранение, на приумножение, все в дом, все в дом, то есть это с психотипом ребенка обычно связано, то тогда система и купечество должны работать на импорт, то есть притягивать к себе и на внутреннем рынке все торговать, что взяли за пределами системы, приводить на свой собственный внутренний рынок и перераспределять уже внутри своей собственной системы, что-то ядро отправлять, кормить правителя, что-то воинов кормить воинов, да, то есть развивать внутри себя самого. Соответственно, нужен ресурс, за счет чего все это делать, за счет чего содержать стражу, за счет чего торговать купечеством, за счет чего покупать новые товары, да, выводить на рынок. То есть на каком потоке все это будет происходить. И вот в ядро входит поток какой-то, например, никакого отношения к деньгам не имеющий, да, например, поток удачи. Ну как на этом потоке сделать себе все? Значит, должны быть от ядра наружу простроены на правильные цели, которые будут помогать на вашей удаче получать вам все остальные потоки. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, остальные шесть. Соответственно, ваше живое пространство должно подбирать инструменты таким образом, чтобы на вашем рынке было, торговали все, кто только может, без малейшего исключения. Но там, опять же, там должен быть порядок. Туда не должен зайти тот, кто может порядок, вот этот вот порядок на вашем рынке изменить. Например, у вас система, работающая на потоке удачи, значит, соответственно, ваш, ваше живое пространство напоминает такой восточный базар, все торгуют всем. Что может являться для вас угрозой для подобной торговли? Какая-то сложная система порядка, которая будет как это всем торгуем, ну-ка прекратить немедленно это безобразие, надо торговать тем, что положено. То есть некая элемент власти, который у вас находится в мертвом пространстве. Для вас, для, вашего, для вашей системы власть, коль поток, уда, поток удачи находится в ядре, является вирусом, который, проникнув в вашу систему, ваших купцов начинает строить. Говорит, неправильно вы, ребята, торгуете, надо торговать, как в Европе. Каждый на своем лотке сидит, повешена вывеска, с 5 до шести там, например, торгуем, все остальное время не торгуем, вот так правильно. И если ты, не дай бог, вот это, вот это правильно, дальше рынка пропустишь, то есть это не дай бог услышат твои воины, твои министры, заразятся этой идеей, а потом приволокут ее тебе в твое ядро и скажешь, слушай правитель, вы, оказывается, все неправильно делает, Все уже нормальные цивилизованные города делают совершенно по-другому. И ты, пропустив, понятно, что делаешь, привык же доверять своим министрам, ты говоришь, действительно, а что это мы, может, мы неправильно делаем, давай изменим политику, и ты начинаешь менять политику, это значит, что вирус проник до ядра, мы с вами говорили, это разрушение системы, значит, соответственно, ты не можешь управлять своим потоком удачи, он говорит, нет, что-то я в таком ядре жить не могу, поток, он же тебе не принадлежит, он же пришел от какой-то силы, которая тебе его дала, и сила говорит, вот не надо меня так распределять, вы что уж совсем, Бардак получается какой-то абсолютно ненужный, и сила от тебя уходит. На каком ресурсе существовать твоему городу, если у тебя был, например, прекрасный источник вечной молодости на рыночной площади, он бил фонтаном, вдруг он взял и перекрылся. И твое народное население, так оглядываясь по сторонам, говорит, слышь правитель, что-то ты, по-моему, уже не правитель. Мы, по-моему, тебя уже свергли, потому что ты как-то очень плохо работаешь. Все, нет ваших ядра, И вас нет. Вы в тюрьме. Сидите. Мешке. вот как бывает, когда вирус проникает через мертвое пространство, поэтому мертвое пространство должно быть построено жестко, оно точно должно знать, кто враг, идет святоша в рясе, подбирается к воротам вашего города, а у ваших охранников уже все фотографии есть, если в рясе, значит все закидать его навозными богами. сразу причем не спрашивая фамилии, может он просто так в рясе, но ну, ничего, на всякий случай закидать, Потому что он враг. Он проникнет со своей идеологией сначала на твой рынок, изменит тебе правила распределения твоего живого пространства, изменит и все, и у тебя уже перестанет быть поток удачи эффективным. Или напротив, у тебя ядро работает только на потоке власти или только на потоке знаний. Значит, соответственно, министры заточены правильного распределять этот поток и менять на него все, что вам необходимо, соответственно, ваше купечество обладает только тем товаром, который помогает, например, завоевывать территории, да, то есть там торгуют оружием, там торгуют там, ну, всем, чем надо для войны, да. или, например, поток знаний, поток, который разделяет, да, соответственно, ваши министры, никакого и воины никакого объединения на ровном месте не терпит и купечество ваше является как бы зеркалом политики вашего государства, каждый сидит на своем месте, каждый сидит в своем ряду, торговцы друг с другом не перемешиваются, торговцы разделены на касты, касты эти между собой воюют, то есть у них там происходит своя определенная жизнь, но объединиться им вместе, например, мясники, чтобы вступили в брак с молочниками никогда когда табу не имеют права не смешивать козленка, кипятить, молоке матери, не имеют права. Да? И оружейники отдельно, ювелиры отдельно и так далее, все отдельно, а потоп любви напротив, все вместе, все друг у друга на голове. Разве понимаете, видите этот процесс, увидите теперь, что происходит в вашей системе. Она должна абсолютно соответствовать идее правителя, город такой, какой правитель. Внешнее, внешний слой, мертвое пространство должно универсально защищать город, защищать купечество внутри. То есть внутренняя полиция не давать устроен, быть устроенным большим драком среди купечества. То есть инструменты не должны биться друг с другом за право быть проданным в первую очередь. С одной стороны, а с другой стороны они должны очень четко знать, кого в этот город, на этот рыночную площадь пропускать нельзя. Потому что одна идея, одна только попытка проникновения со своим товаром может принести угрозу. Например, он принесет наркотики. Да, вот принесет он вам на рынок наркотики и все. И вашего купечества нет, уже никто ничего не делает, уже никто ничем не работает. Но принесет вам идеи удачи, то есть положитесь на удачу, люди ничего не делайте, бог вас любит. Бог вас любит, лежим на своем диване и торгуем само как-нибудь оно само как-нибудь, и все, и у вас встал ваш рынок, он не выполняет задачу, оружейники не выполняют заказы, купцы не торгуют по установленным ценам, они начинают взвинчивать цены, как на восточном базаре, там сначала увеличим цену, раз потом посмотрим, как клиенты реагируют, на всякий случай. То есть начинается процесс торговли, то есть процесс торговли а ради торговли, а не торговля а ради дела. Вот проник вирус в ваше, ваше живое пространство, проник вирус в вашу рыночную площадь, и что? И все, И ваша система началась сбоиться. А всё почему? Потому что вы пропустили, не выполнили гейс, например. У вас был гейс, который призывает ваше сознание, что называется, дисциплинироваться. Это как, знаете, как развод смены, как развод охраны на, на воротах. Да, не сменили их один раз. И все. И они, они уставшие. Они, они не понимают, кого пропускать, кого не пропускать. Они уже стглянки не слышат, на время не смотрят. Да, они просто уставшие. И, и кто-то пролез. Вот невыполненный гейс. Вот так. Да, и все. И пролез вирус. Моментально сразу получаете удар. Пошла резко прибыль вирус. Резко прибыль вниз не, не выполнили гейс. То есть не победили там в 6 утра. Вечером не засчитались выручки. Какая связь? Логика никакая, а система ваша говорит, вирус проник. Ты не выполнил гейс, а значит, твоя система осталась не защищена. Так понятно? Значит, соответственно, то, что питает ваше ядро, будет являться абсолютным универсальным потоком, который, из которого можно будет делать абсолютно всё. Можно будет. В случае, если вы будете лишены всех остальных потоков, без питания вы не останетесь. Но мало ли вам в автономном режиме придется прожить какое-то время без контакта с внешним миром. При этом вы должны есть, жить, пить и на счет все равно должно копать, а... ну, да. <свеч> да? Да, совершенно верно. Это батарейка, которая позволит вам существовать, может быть, даже достаточно долгое время в автономном состоянии и всех своих накормить. Всех своих, всех, кто у вас в мертвом и в живом, и в теле, все должны быть наконными. А если мы при этом еще умудримся взять какие-то другие потоки и правильно их распределить, это будет говорить о том, что ваша система будет работать еще эффективнее. Надо просто распределить их правильно, правильно научить ядро брать поток, правильно научить мертвое пространство, каких не надо брать никогда в жизни, да, и все остальное нормально дать по телу и по живому, их распределить то, что имею, живое, то, что не имею, тело. Видим, это очень простое, очень простое функционирование. Город государства очень будет правильно потому что будхиальное тело должно помогать вам стать независимым от внешнего мира. Если государство очень сильно зависит от торговли с другой страной, оно становится зависимым с этой стороны и сколько бы оно там ни пыжилось и не говорило, что я сама по себе такое самостоятельное, да, перекроем эту торговлю и посмотрим, кто на что учится. Таким образом, любое государство, любой город должен стремиться к тому, чтобы стать абсолютно автономным. Вот, например, возьмем такую державу, как Россия, да, большая э, держава с большим количеством запасов. И вот это, эти запасы они в ядре. То есть вот этот вот поток нефти, он в ядро вливается. В идеале этот поток нефти перетрансформировать таким образом, чтобы он давал все остальные потоки, чтобы все давал все остальные потоки. Но ядро было сделано неправильно, и он давал только определенные потоки. Например, поток денег, поток власти, поток удачи не давал, поток любви не давал, поток творчества тоже не давал. И система система была вынуждена брать эти потоки из других источников. Значит, соответственно, как только эти источники перерубились, система оказалась обделённой. Не может система не функционировать на нужных потоках, не может. Ваша система работает точно так же. Какой-то поток главный, какие то второстепенные, без которых в идеале можно обойтись, если твое ядро научится правильно их вырабатывать самостоятельно. Носителем потока всегда является какая-то сила, то есть какой-то бог. В худшем случае эгрегор. Иерархию эгрегоров мы с вами знаем. Какой поток на каком уровне вырабатывается, выяснили. Значит, соответственно, перед нами уже стоит определенная задача. Если в ядро нужно ввести какой-то определенный поток, значит, в ядре должен быть определенная протекция, определенный бог, как раньше было да, когда-то. В древние времена, когда еще не было государства по сегодняшнему типу, был город, государство, и у каждого города был свой бог-покровитель, который и снабжал тем потоком силы, которые у него есть, у бога. Соответственно, прозорливые жители учились из этого потока делать всё. Из картошки 300 очень удачных людей, в том числе и мясные без строга. При желании можно сделать. Вот. Ваша система должна быть точно такая же универсальной. Брать ресурсы из других мест, но и умение вырабатывать необходимые ресурсы из своего родного потока в случае если с ресурсом что-нибудь происходит. То есть система должна быть в этом отношении универсальной. Соответственно потоки, которые мы сейчас с вами будем разбирать снизу вверх. Пойдем снизу вверх, от простейшего к самому сложному, мы будем примерять к своей системе, находясь в этом потоке, будем примерять его к своей системе и понимать, на каком уровне он нужен именно для функционирования всей системы, подходит он для ядра, да, нет. То есть, можем ли мы на этом потоке делать себе абсолютно всё. Подходит ли он для живого? Да, нет. Подходит ли он для тела? Да, нет. Для мертвого, Да, нет. Прежде всего, конечно же, когда мы с вами пускаем определенный поток, мы, конечно, подводим его ближе к еду. Дальше смотрим, ядро функционирует на этом потоке или нет. Хватает ему чистоты этого потока или нет. Находясь в этом потоке, можем ли мы получить абсолютно всё? И для этого нужно прожить в нем какой-то определенный период жизни. В этом потоке.